Две возможные причины неисправного автомобильного дверного замка. Наверняка многие автолюбители согласятся, что любая появившаяся на автомобиле неисправность окажется всегда неприятной, если непонятна причина ее происхождения. Блок управления электрозамками, в котором расположены два электромагнитных реле с конфигурацией контактов 1С, выполняет главную функцию в системе управления электроприводами актуаторов дверных замков. Автомобиля при отсутствии управляющего напряжения на катушке электромагнитного реле его один подвижный контакт находится в нормально сомкнутом состоянии с одним неподвижным контактом из двух имеющихся которым подключена линия управления актуаторами. Блок контроля собран на электронных компонентах и является мозгом всей системы дверных электрозамков автомобиля. При исправной электрической схеме всего автомобиля блок контроля редко выходит из строя. Открытый блок управления. Монтажная плата нам пока не нужна. А это те самые электромагнитные реле, но уже выпаяны из блока управления. Используем самый простой мультиметр. Чтобы определить в каком состоянии находится коммутационная группа контактов каждого элемента. У взятого отдельно реле, между коммутируемыми контактами замыкания нет. Так и должно быть. А вот между коммутируемым и переключающим контактом на двух одинаковых реле получаем абсолютно противоположные результаты. На реле расположенном справа переключатель замкнут с правым коммутируемым контактом, а на реле что слева? Наоборот. Можно предугадать, что в каком-то одном из этих реле имеются слившиеся между собой контакты. Это всего лишь предположение, которое нужно подтвердить или опровергнуть. Аккуратно вскроем корпус каждого реле и проверим наши предположения. Короткое замыкание с оплавлением могло произойти только при коммутации очень больших токов. Что конкретно послужило причиной этого, нам пока неизвестно, но ясно только одно. В последующем нужно проверить участок исполнительной цепи от блока управления электрической схемой дверных замков и не исключать из проверки сами актуаторы. Реле поврежденной коммутационной группой к эксплуатации не подлежит да и восстановление его будет выглядеть смешным занятием. Подобрать электромагнитное реле для блока управления несложно, используя конструктивные особенности, и электрические параметры по коммутируемому току с управляемым напряжением для катушки реле. В нашем случае, новые реле немного по габаритам выше ранее установленных. Но это на функционирование всей системы дверных электрозамков никак не повлияет. На места старых замкнутых реле установим новые исправные, приобретенные всего по одному доллару за каждое. Занятие это не трудное и не скучное. Ведь результат проверки блока управления после установки новых релей может нас обрадовать или огорчить если замыкание повторится заново. Устанавливаем блок на прежнее место и проверяем его функционирование по работе актуаторов на всех дверях автомобиля. Результат обрадовал, и у нас появились признаки чувства радостного удовлетворения. Актуаторы исправно работали на всех установленных дверных замках, и даже легко поддавались управлению ключом с внешней стороны закрытой двери. Буквально через несколько дней появилась другая проблема. А может и сама причина повлекшая к замыканию контактов на в блоке управления. При открывании или закрывании двери с водительской стороны иногда происходило ложное срабатывание всех актуаторов дверных замков. Актуаторы также срабатывали при незначительном сгибании защитной резиновой втулки с проводами между кузовом и дверью автомобиля. Внешний осмотр электрических проводов полости двери, а также осмотр жгута в кузове со стороны салона не даст должных результатов, пока не будет снята сожгута изоляционная лента. Тем более, что имеется большая вероятность того, что место повреждения электрических проводов находится под защитной резиновой втулкой между дверью и кузовым. Для подтверждения этого предположения мы предварительно снимем защитную гофрированную втулку со жгута и осмотрим электрические провода. В этом месте провода наиболее сильно подвергаются механическим и температурным воздействиям. Со временем от механических воздействий появляющихся при сгибании проводов нарушается структура изоляционного материала с потерей эластичности и механической прочности. Изоляция проводов становится жесткой и особенно хрупкой при минусовой температуре. Нетрудно заметить на предыдущих кадрах этого ролика выпавший а подобная неисправность проявилась как раз зимой, когда на улице был мороз. Дополнительно можно добавить, что такая неисправность проявляется на автомобилях прошедших продолжительный срок эксплуатации, и на автомобилях которые длительно находятся на стоянке под открытым небом в жару и в холод. Чтобы получить полный доступ к поврежденному месту нужно отсоединить все подключенные разъемы на имеющейся сборке и вытащить провода наружу. На разных моделях автомобилей используются разные конструкции, поэтому, как снимать защитные втулки сажгута с электрическими проводами, единой инструкции нет. Сам жгут вынимается легко и чтобы восстановить работоспособность электрической схемы, можно полностью заменить этот участок готовой новой сборкой, либо заменить поврежденные участки проводов. Лучше заменить состарившиеся провода и все потому. Что структура изоляционного материала у поврежденных проводов уже нарушена и вместе ее разрушение медные жилы проводника подвергает все дополнительному сгибанию, что со временем приводит к изолому излому и кабрей в электрической цепи в лучшем случае, либо к замыканию при повреждении нескольких проводов и выходу из строя некоторого оборудования. Способ восстановления определяет владелец или мастер которому доверили ремонт. Мы используем луженные провода типа СИВ, в оболочке из специального силиконового пластиката с пятым классом по гибкости, либо аудиокабель в изоляции из прозрачного хлоридного пластиката. Лучше сделать один раз и забыть. Чем заниматься повторным ремонтом каждую неделю? От это веселый карандашик для канала Мега Детекшн.